Всем привет дорогие друзья и зрители моего канала. В этом видео пойдет речь о крутых модах и шейдерах, которые сделают твой Майнкрафт мир намного реалистичнее и красивее. Первое, что нам нужно скачать, это мод O Plenty. Он добавит в вашу игру кучу разных биомов и блоков. У меня на канале уже есть обзор на этот мод. Кликай на подсказку, чтобы посмотреть. Скачать мод можно по ссылке в описании. Ладно, давайте дальше. А дальше у нас мод Abian Science. Или Saints. Что он добавляет, можно уже понять по названию. Мод добавляет звуки из реальной жизни. Звуки станут реалистичными, и их будет приятно слушать. Да уж, не то что мой голос. Также, если просто зайти в лес, то вы услышите птение птиц, шелест листьев и много других разных приятных звуков. Следующее, что самое главное и что очень совмещается со звуками природы, это шейдеры. Только посмотрите, что он делает. Вот из этого в это. Просто что-то с чем-то. Ну и дальше идет мод файлинг 3. Блин. Что переводится как падающее дерево. Вы уже догадались, что мод добавляет физику дереву. Но подойдет он не ко всем. Ну и последний мод. Это всем известный мод, который добавляет рецепт крафтов. И... Тем, кому стала интересна эта сборка, ту ссылку на Google диск с архивом я оставлю в описании. В архиве есть вышеперечисленные моды на версии 1.12.2, 1.15.2 и 1.16.5. Ну ладно, давайте уже тестировать эти моды. Открываем лаунчер, закидываем их туда и запускаем. Проверяем, что они отображаются в Майнкрафте. Заходим в одиночную игру, создаем мир, настраиваем мир под себя, как хотите. Главное, чтобы в пункте «Тип мира» было название «Мода O Plenty. И нажимаем «Создать». Итак, друзья, перед вами красивый и реалистичный Майнкрафт. Давайте я даже помолчу, чтобы вы услышали эти звуки и посмотрели геймплей. Вот так вот выглядит Майнкрафт с этими модами и шейдерами. Если понравилось видео, то ставь лайк и не забывай писать комментарии, подписываться и все комментарии я читаю. Да, мне нечего делать. И даже лайкаю. И те комментарии, которые я лайкаю, могут попасть в следующий видос. Ну а на этом все Обзор сборки подходит к концу. Всем удачи и всем покеда. Music